Всем привет, друзья! Меня зовут Анатолий, это канал Толяныч Плей. Сегодня мы с вами продолжаем играть в PUBG Lite. И заценим, обновление здесь вышло. И нам подвезли к Deathmatch. Так что сейчас, короче, я сыграну в эту, в эту фигню и по-быстренькому заценим. Так, появились. Так, что тут? Бежим, бежим, бежим, бежим. Собираем опять патроны. Ну, это похоже на как 4 на 4 игра. Я такое уже видел. Наверное, и карта будет такая же. Так, все появились, короче. Пошла жара, короче, мочило. Так, это похоже на школу. Ух ты, жук вонючий. Ну ладно, повезло тебе, лошара. Да блин. Вот тут туда. А, это другой у меня уж попал. что то походу, карта маленькая, да? Кто вообще откуда попал? Я гаси хитрец. Да блин, почему не я убиваю? Тваря. Ну ладно, ладно. Здесь Еще гранатики есть. Да блин, что-то подвисло. <прыгает> <прыгает> При записи поэтому подвисает. Сука. Засели там везде по углам пердуны. И думают, что они классно играют. Хоп, скидываем вот эту и берем эту, короче. Оп, Хоп, видишь, и у нас уже все есть. Так что нам надо один раз, короче, сдохнуть. раз короче сдохнем и у нас появятся патрончики на аук я же аук взял по моему да интересно можно туда будет забраться а не не подожди подожди с Ну ладно нормально ща-ща-ща-ща-ща сейчас -ща сейчас -ща сейчас сейчас я там хотел под лестницу лечь сейчас интересно посмотрим может туда или нет пошел ты интересно может заползти туда о, нифига себе. Очень Но они все равно видят. Пока баба вообще ништяк там Так, что-то тут надо броник, да, подбирать. Походу броник есть классный, потому что что я их иногда не с первого раза. Как-то убиваю. загаситься здесь да они же появляются где угодно всяко-разно бегают, Я хер пойми где попал их очень сложно да Вернее, их сложно найти. наверное на них наткнуться может быть проще простого и все что ли это маленькая карточка сошла? так у меня же есть аук че, блин бегаю без него вот мы сдохли у нас появились патрончики на на АУК, а он то Ваще хрустно, Самый наименьший разброс у него, походу, среди... Да... Прям вообще херачит. хе он его убил и убил. Капец. с чего он с кбу вот засранец с кбу жипам, жипам. давай давай это Не магичевая можем уже топчик занять место а -а -а! ну пока км нормальная там вроде если не бегал короче км вот это калашников еще есть такая короче береи да, Берель и Вектор еще тоже ништяк Ну, в общем, короче, заценил режим Ладно, топ-2, нормально, короче В общем-то, ну, неплохо, нормально В целом, играть можно, прикольно Такая Жалко немного, карта маленькая Было бы еще побольше карты, чтобы нычек побольше было А так они что-то везде выбегают что я, короче, не понял Надо побольше, побольше еще сейчас наиграться и все Так что, ладно Короче, я буду тренироваться. Обязательно натренируюсь и потом э, всяких прикольных моментиков нарежу. Так что пока, пока. До свидания, до новых встреч.